Всем доброго времени суток! С вами Надежда и канал Мое Хобби. Вот и наступила долгожданная весна, а значит пришло время вплотную заниматься рассадой овощей и цветов. Сегодняшнее видео не о растениях как таковых, а о тех емкостях, в которые я пикировала рассаду томатов, перцев и любимых своих Астр. В прошлые годы я пикировала томаты в обрезанные пластиковые бутылки из-под молока. Но хранить их мне всегда было неудобно. И так как в последний год я практически не покупаю магазинное молоко, то таких баночек у меня совершенно не осталось. А те, что вот сейчас вы видите на подоконнике, я просто-напросто попросила у своей мамы. Рассады томатов в этом году у меня очень много. И, конечно же, вот этих вот баночек мне совершенно не хватило. Тем более, что кроме томатов у меня еще были на очереди перцы. В одном из предыдущих видео я показывала, как шила мешочки для рассады перцев из тонкого материала нетканого спонбонда. Вот они. Так у меня выглядят на данный момент. Перчики уже подросли и очень хорошо себя в этих мешочках чувствуют. И совсем недавно в интернете я нашла очень простой, легкий способ изготовить любую емкость по своему объему, по глубине, для любой рассады. И совершенно из различных материалов. И таким образом я сделала вот такие большие и достаточно высокие мешочки для томатов и перцев из старой полиэтиленовой пленки, которая мной была использована как укрывной материал на грядках, из ненужной пупырки, а для астры я использовала обыкновенную газету. Для того, чтобы эти пакетики не раскручивались и стояли ровно, Просто-напросто нужно их плотно друг к другу пододвинуть, поставив в какую-то невысокую емкость. Чтобы газетные пакетики не пропускали влагу на подоконник, я их поставила, вот в этом случае, в такой пластиковый поддон от кошачьего туалета. Вторую часть пакетиков с астрами я поставила в верхний поддон от кошачьего туалета. Но так как он представляет из себя решеточку, то, чтобы влага не попала на подоконник, я просто положила на донышко большой целлофановый пакет. Целлофановые пакеты сами по себе не пропускают влагу, и поэтому я не стала подкладывать ничего в картонную коробку и вот в такую коробку из ДВП. Они прекрасно стоят, я их поливаю, и коробочка всегда у меня сухая. Сейчас я покажу, как легко и просто делаются такие пакетики. Самое главное, это нужно найти подходящую емкость для будущего цилиндра. Это может быть любое моющее средство или любая другая ровная баночка. Для томатов я использовала вот такую баночку пластиковую от какого-то моющего средства для ванны. Сейчас я посчитаю, посмотрю, сколько она получилась по диаметру. Вот около восьми с половиной сантиметра. Я отрезала обе стороны и получила вот такую форму цилиндра. Для рассады астр я не нашла подходящую баночку, но не отчаялась и решила использовать вот такую поролоновую штуку, которую использую для купания. Чтобы емкости для рассады были ровные, я отмерила нужную высоту для каждого пакетика. Для помидор я вот такую высоту предполагаю около 12 сантиметров а для пакетиков с астрами думаю что мне будет хватать 9 сантиметров. Теперь я должна отрезать от газеты полоску, а высота которой должна равняться высоте нашего будущего пакетика. И плюс к ней необходимо добавить длину вот этого донышка. То есть примерно вот таким образом. Теперь я рву пополам газетку и у меня получается 4 ее кусочка. Дальше все еще проще. Совмещаю край газеты с отмеченной линией и просто накручиваю ее на мой цилиндр. Это занимает буквально какие-то доли секунды. Накрутила, держу рукой, чтобы газетка не раскручивалась, и вот с этой стороны я просто четыре раза загибаю нижний край газеты. Раз, два, три, четыре. Немножечко рукой прижимаю и спокойно вытаскиваю цилиндр. Получается пакетик. Донышко у него закрыта, Остается только наполнить землей и поставить плотно друг к другу все пакетики в какую-либо емкость. Для томатов делаю то же самое, только с другим цилиндром. Отмеряю высоту, плюс а, еще немного для того, чтобы закрыть донышко и отрезаю эту полосочку ножницами. Повторяем все, что было с маленьким цилиндром. Кладу, совмещая верхний край пленочки с отметкой. А пупырка, естественно, находится снаружи. Закручиваю так, чтобы было не меньше двух оборотов пленки. И держа вот таким вот образом свернувшую пленку, я делаю два варианта. Загиба на донышко. Первый вариант так же, как и у газеты, вот таким вот образом. Даже три варианта можно частично вот так вот складывать. Донышко закрывается. Можно туда загибать вот таким вот образом. А можно скрутить вот так. И туда немножечко подсунуть. Ставим. И очень удобно вот такие вот целлофановые пакетики наполнять землей прямо через вот этот открытый цилиндр. Сейчас я вам покажу, как это я делаю. Совочек для земли я тоже не стала искать в магазине. А сделала его сама из узкой бутылочки, срезав нужные краешки, нужные сторонки вот по такой форме мне нравится очень удобно итак набираю землю прямо через цилиндр засыпаю землю в пакетик немного утрамбовываю землю другой баночкой снова подсыпаю землю и аккуратно вытаскиваю пакетик немножко его потряхивая земля остается В скрученном пакетике. Вот таким образом. Ее можно туда еще немножечко уплотнить, чтобы она не высыпалась сверху. И такой пакетик с землей прекрасно стоит. Вот, пожалуйста. Никуда не качаются, очень плотные, крепкие. И если их поставить рядышком друг с другом в емкость, замечательно себя ведут. Сейчас я покажу, как также наполняю пакетики с газеты для астр. Тут еще проще. Такой совочек подошел идеально для маленького размера бумажного пакетика. Вот таким образом я наполняю каждый пакетик землей. Просто рукой утрамбовываем ее, немножко уплотняю и снова досыпаем до нужного мне уровня. Надеюсь, что такой способ пикировки рассады станет для кого-то таким же полезным, как и для меня. Такой способ, особенно используя газеты, мне нравится и тем, что подросшую рассаду я могу спокойно прямо с этими газетками посадить уже на, на грядку. Газетки э, разложатся и в земле, и просто как бы там исчезнут. А что касается пленки, то это тоже очень удобно. Когда я высажу рассаду на грядки, эту пленочку я могу помыть, свернуть, и убрать до следующего года она займет совершенно мало места в отличие от этих больших баночек спасибо вам за внимание и я желаю всем отличного урожая на ваших любимых грядках пока пока